Забрал карточку в банке в Джорджии, визу свою, подключил ее к PayPal и в два клика вывел деньги. Все оказалось просто. Так что кто будет выводить деньги с PayPal, сразу берите себе визу. Я вот взял кофеечек в Макдональдсе, сижу. Решил остановиться, посмотреть видео Василия Солодова, он меня отметил про Риву. И вот он как раз в своем видео рекламирует Макдональдс. Вась. Кофе. Всем рекомендую подписываться на канал Василия Солодова. На этом канале вы узнаете много полезной информации про недвижимость, про Ригу, про Европу. Канал будет снизу в описании. Ребята отправляют свое творчество, обрисовывают Дорки для катания на скете, на роликах. аэропорта хочу сделать пару кадров красивых ремонтируют пляж укрепляют полностью береговую линию на новом бульваре будет вот такая бетонная стена еще непонятно для чего. самолет ждем один стоял на лист двое ребят на велосипедах потом еще машина потом еще одна машина Буквально за 15 минут, у самолета все нету. я говорю, вдруг я пошутил, вдруг я просто вдруг хожу и встаю. Сегодня довольно обычный день. Иду по набережной. Кроме того, как получил один запрос на поиск квартиры, вернее два запроса. Но один подтвердили, второй еще нет. А так все.